Медицинский центр здоровья открывает возможности стационарного лечения хирургической патологии. Пациентам предоставляются одна и двухместные палаты высокого комфорта. В центре развернуты три операционных блока, оснащенные самым современным оборудованием для выполнения хирургических вмешательств любой сложности. Врачи центра – признанные специалисты в своей области. Заслуженные врачи Республики Дагестан и Российской Федерации. В клинике помощь оказывает команда профессионалов. Все для здоровья есть на Шамсулы Алейва 6.